Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Силаново-Спас, Барабинского района. В конце сентября, получается, что когда объявили мобилизацию, ну, я для себя решила, что нужно помогать чем-то солдатам, которые пойдут по мобилизации на защиту нашего Отечества. Сначала я была одна начала вязать, несколько пар связала, но поняла, что один в поле не воин, поэтому нужно кого-то к себе еще привлекать. Я обратилась к работникам клуба Кивилини Бобрышевой для того, чтобы она помогла мне найти женщин, которые желают тоже присоединиться к этой акции. И в течение вот этого месяца нас уже на сегодняшний день 12 человек. За этот период мы связали и отправили 205 пар шерстяных носок и 8 пар варишек для моторизованных. Отзывы мальчишек о том, что это очень замечательная поддержка. Плюс к этому мы сейчас еще продолжаем вязать. Вот сегодня мы собрались здесь, в клубе, для того, чтобы пообщаться, проговорить все наши проблемы, заботы, поделиться каким-то опытом по поводу вязания, по поводу, ну, у кого-то какие-то, если проблемы есть, значит, и по отправкам, ну, и просто общение, потому что мы вяжем практически... Каждый сам дома и собираемся только на отправку уже непосредственно посылок и по несколько человек, упаковываем и отправляем. Хотелось бы поблагодарить жителей села Новоспасск, которые нам помогают, которые нас поддерживают, главу администрации Новоспасского сельского совета, который откликнулся к нам с душой, с добром. Он помогает, они помогают работники сельского совета и материально, и плюс увозят наши посылки до города Барабинска, потому что у нас техники нет. Нужна помощь для приобретения пряжи, потому что, сами понимаете, что сегодня ситуация такая, что еще многие мобилизованы находятся в воинских частях, но завтра они окажутся на фронтах. И оттуда у нас парни пишут нам о том, что носки – это... Но одна из необходимостей, которая им нужна, потому что холодно в окопах сыра. Поэтому мы от себя будем делать все для того, чтобы их обеспечить как можно большим объемом вот этих необходимых вещей. Но ну, а ко всем неравнодушным людям обращаемся с просьбой о том помочь. Либо пряжей, либо материально. Мы размещали в интернете реквизиты, куда можно перечислить деньги, отчеты мы отчитываемся. За каждую копейку, за каждый сантиметр ниток. Многие задают вопрос, если вы завтра закончится война, а у вас нитки останутся, что вы с ними будете делать? Мы их себе не оставим. Мы для себя определились, что как только закончится война и все, что у нас останется, готовые изделия, либо нитки, мы все перевяжем и отдадим в дома престарелых, либо в детские дома. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам большое. грамотность. И вот фраза. Значит, от всех совета тысячи еще одна прямо. Спасибо большое. Пригодятся. Спасибо. Большое вам. Спасибо, спасибо вам большое всем. Угу. Надежда. Вот Надежда, Надежда Павловна. Надежда Павловна. Давайте Галина Викторовна. Галина Викторовна. Николаевна. Бедя Николаевна, спасибо. Давайте не хворать, а вдора кормим. Так, сегодня у нас некоторых девочек нету. Мы обязательно передадим им благодарственные письма. Спасибо вам большое. Спасибо, дай вам Бог здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Татьяна Александровна, давайте поцелуем старые годы. Да, спасибо, Татьяна Александровна. Ирина, ага. Ирина Александровна. Ирина Александровна. Ирина. Всем Ирина. Спасибо. спасибо. Всем спасибо, девочки, вам большое спасибо. Всем поклон за ваш трус. Я горд, что именно с Маваспаска началось вот это движение И продолжилось везде по всему району.